Mm. <music> 9 октября отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события в Казанском университете состоялось ток-шоу «Активное студенчество говорит нет коррупции». Спикерами выступили руководители республиканской молодежной программы «Не дать, не взять» Алена Лапенкова, проректор по общим вопросам Казанского университета Решат Гузеров и главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента республики Татарстан Равия Шерша. Весь мир сегодня осознал о том, что коррупция – это плохо. Коррупция это является угрозой национальной безопасности, поэтому все сегодня и государственные органы, и органы местного самоуправления, и религиозные организации, общественные организации, да и все жители у нас Республики Татарстан вовлечены в эту работу по противодействию коррупции. И сегодняшнее мероприятие это яркий пример того, что Казанском федеральном государственном университете этому вопросу также уделяет важной. В рамках ток-шоу обсуждались темы не только касающиеся законодательства, но также и психологии поведения человека. Студенты Казанского университета задавали вопросы экспертам о том, какие методы борьбы с коррупцией существуют и возможно ли победить коррупцию. Может быть, конечно, мы идеализируем то, что мы когда-нибудь победим до конца коррупцию, но все-таки к этому стремиться надо. Вопросов было много, видно, не хватает определенного Общение и с администрацией университета, и с специалистами, поэтому эти, именно такой информационный голод наверное, будем, будем стараться уменьшить и чаще встречаться. Эксперты считают, что коррупцию можно и нужно минимизировать. Но чтобы это произошло, нужно проводить мероприятия по антикоррупционному воспитанию не только в университетах, но и в школах. У нас есть институт психологии и образования, там есть специалисты, которые со временем будут работать в школах. Вот Начинать по большому счету нужно и с наших специалистов, и объяснять им, чтобы они в своих школах говорили, рассказывали о угрозе коррупции. Нужно рассказывать и объяснять это студентам, потому что многие студенты даже не знают, куда обратиться, кому пойти, чтобы рассказать о этих проблемах, которые есть.